Всем успехов желает Максим Вехал. Сейчас поставлю. Это вот так. Это моя музычка. Всем успехов желает Максим Вехал. Снова повторюсь. Это моя, мой проект. Сейчас поставлю другую вот. Это кислота, кислотная музыка, музычка такая. Вот. Это мои работы. Я в прошлом ролике рассказывал о ремисса мужа, а в этой, в этом ролике хочу рассказать. Э -э своей жизни я на своем канале делаю то, что хочу Я не ставлю целью заработать денег на своем канале, я занимаюсь то, чем, то что мне нравится, говорю свое мнение, советы даю, бизнес-идеи у меня на канале, фото, видео, съемка моя, музыка только моя авторская и ничего больше. Она у меня монетизирована, да. ну, просмотров пока мало, я только этим недавно начал заниматься, вот мы ну, изучать все эти дела. дела, поэтому пока что у меня так маловато все. Ну и сейчас же много у нее, сейчас людям что им надо, и непонятно, что им надо. Что... Люди, шо им на надо? Люди, шо вам надо от нас, а? от Смотрите, что самое, ослабляйтесь жизнью. Ну, понятно, русские это вообще ватная ботная, ватная тусовка. Они только и не знают, что критиковать кого-то там и все такое. Что от меня критикуют там. Есть там всякие шмальды, германы мальды, шмальды, всякие там вот, сами ничего себе не представляют, прячутся. Кстати, я им тут приготовил кассеты, вот, издал. издал. издал я, я наши совместные труды издал новый. Вот. Вот, вот, например, альбом. Вот. Тут издал, это Black Metal, в на Парк, в Штареве Контесе, это вот изданное. Ну, а в этом году издал, с <coughs> нашим участием там, э, там это, Дима Беспечный, Бордан Светков, я и, я и Родослав, это локалист. Свод например, конечно, да. Вот это все мои мои работы, ну не все работы. Я занимаюсь музыкой около 30 лет. Так вот, сегодняшняя поезд моя, мой рассказ о моей жизни, о, о это как продолжение, продолжение, мужа ревниться, это продолжение моих моих жизненных похождений, вот. Моих жизненных похождений сейчас продолжу аж видите как Ю Юлий цезарь делаю сразу несколько дел не успеваешь потому что жизнь быстро течет. сегодня снимал видео классное скоро буду размещать ролики вот сейчас у меня сломался ноутбук компьютер только есть и все и немножко это процесс записи музыки своих. поэзька поэзька немножко вот он родился времени и свободного мало <coughs> вот так что я как менеджер специалист отлично так вот я хотел поговорить сегодня, работал я с Насером да и хотел поговорить о ООН, о о, о, о о том что не стоит играть на работу подружек вот они плетут всякие интрижки, делают свое дело, когда мяч... А, вот еще, мягкий начальник, мягкий начальник женского пола, к нему легко подкатить и использовать, и использовать его в своих целях. То есть я вот что заметил, видел, то есть я специалист по безопасности 9 лет уже, ну, в охране игровые автоматы, охранял те самые продуктовые магазины, магазины бытовой техники, компьютерной техники, об обумные магазины по несколько лет, конфискат магазины, то есть платформы, топных ну, примеров, такие вот. Эти, гостиницы охранял, интернет-клубы, э, то есть я имею огромный практический опыт в области безопасности, изучал книги по, по психологии, то есть чай, Итальянского, как его зовут, он брел за что-то там, короче, женщина-преступник, короче, много всех и все практиковал, и все вот это в ловил жуликов, заговоры всякие, там, воростров по магазинам сотрудников, все это, вот это так, Фу. вот я в в этом деле, вот, и я заметил, какие-то подружки на работе, там камера, что муж ревнили, что там там сидит, смотрит, что он там делает. Там, по-моему, камеры даже стоят с этим, со звуком помогут, мне так кажется. Надо будет посмотреть, модель здесь очень Вот, Это самое. Смотрю, что они это что-то, что-то сумочку, раз, и что-то, не видно там за столами, что они там делают. Ну, сумку, зачем сумку нести к материальным ценностям, а потом раз, что-то там, ну, я же не охранник, что буду им говорить. Ну, это же уже как бы, начальники должны решать. Я сказал начальнику, ну, не знаю, или, или некогда этим заниматься, или не сказала. Ну, это ваши проблемы, да, меня вот, как бы, сократили, типа, ну, просто муж-то он ревновал меня к своей жене, вот, видимо. Я думаю, что так, дело обстоит. Жас будет. Вот. Я думаю, что в этом вся суть. А, скорее, да. Вот, в этом вся суть. Вот, женщина начальник, мягкий человек, да, классный, молодец. Вот. Но я считаю, что эти девки, вот, когда подойдут на работу, они наплеют с каждой минутой. Они быстро, работу делают быстро, да, это да, это они молодцы. Наверное, их не у них под, каблу, под каблу, все мне так кажется. Какие-то они такие подкалывают, подъездевают. Я вообще подъеду то самое, чтобы я скорее ушел на. Вот. Может мы бы даже с этим мужем ревницем э, спелись и хотели сказать, Давай, давайте давайте подать, а мы им свою подружку приведем еще одну, либо своего мужа какого-нибудь там, такого же, какие-нибудь, может быть и так, не знаю. Вот, это что они сделали? Они манипулировали начальницей каким образом? График работы, например, там, ну, с 10 до 19. Да, они говорят, а вот можно, там, на этом Виктория Владимировна, можно, например, я буду ходить э, с полдесятого до, пол, э, до пол до пол седьмого. Ну пожалуйста, ключи дала и ключи от материальной ценности. Касса, блин, вот в столе вот так вот. Не закрывается, сейфа нет. Свободный доступ, бери, не хочу, вот уже одна манипуляция, начальником, раз, вторая манипуляция. Вот, говорит, мы идем в магазин, вот вам 200 гривен, но ну, изменяйте мне. Что за бред, может там фальшивка какая-то, это опять-таки манипуляция. Обычная манипуляция, которую никто не видит, я не вижу. Вот. 200 гривен можно в магазин пойти, и там тебе его изменяют там, Десяточка, пятерочка, семерочка. В магазины это нифига. Тебя зменяют 200-500 региональным касабчиком. Там все бухают, кушают, едят. Вот. что-то у нас. Это обычные манипуляции. Обычные манипуляции. Вот. Это как стать межатой манипуляторов. Это совет по безопасности. Вот. Так что работа мне нравилась. Как бы рядом с домом, пешочком ходить. Вот. Все было хорошо, нет, в лес этот муж ревнивец, <смех> подумал, наверное, блин, это что он может увезти мне тетку, а это самое, он увидел бы мне конкурента, видимо. ну я так думаю, потому что там ну, там видеонаблюдение смотрит и думает, а, -а, -а, -а" смотрит, как я на нее смотрит, так я смотрю просто как на, на человека, это нормальное общение, это, это самое. Как бы нормальное общение на тут такого. Вот как бы интересная работа. Ну да, я, я управление, по сути. Я управление, да. Я, управленец, да. И я не какая-то там собачка на пологу. Да. То есть я хотел, То есть мы даже пообщались и так, что буду личным помощником. Личный помощник, да. Ну а что? Выполняю задания. Чтобы выполнять личные задания, четко и быстро я должен быть в эту систему. Правильно же? Правильно. Вот. но ну, эти девки, наверное, я так думаю, хотели мое место занять. Вот подумали, надо это самая манипуляция. А потом они, Нет, они они свое получат. Ну, как бы, в плане, они могут потом поработать, как нас соберется касса, вот там вот, ящички, они могут с этой кассой раз, и у нее сбежать. И все. И останетесь вы подчим. Вот так что, вот, следите за собой люди и думайте. А вы во мне потеряли отличного специалиста, хорошего человека и замечательного талантливого э, менеджера. Все, желаю удачи.